добрый день сегодня обзор кротон экскуренс именно этот кротон я выставляю в продажу он очень красивый тем что у него длинные листики и окрашиваются в бордовый цвет молодые листочки и зеленого цвета и постепенно окрашиваются в темный Активно идет в рост смотрите сколько уже новых листочков так он выглядит сбоку. Корневая система. Корешочки его. Хорошие. Такой красавец может стоять у вас на окошке и радовать своей красотой. А на этом все. Жду вас в следующем обзоре. Пока!